Всем ку, всем хай, с вами снова я, Данеха. Вообще, у меня было желание сделать сначала кое-какой другой ролик, а именно обновление моей сборки модов на версию 1.19.2. Однако ну, разработчики модов слишком ленивые, и за несколько месяцев многие так и не обновили свои моды на 1.19.2. А для еще одного кое-какого видоса мне не хватает людей. В общем, если хотите интересы контента и поучаствовать в его съёмке, заходите на в Винтиславии в описании под этим видео. Тема сегодняшнего видоса, голосование за мобов на Minecraft Live. новые подробности про трансляцию обновления 1.20, а также моя аналитика. Я не буду, как прочие ютуберы, пропагандировать за кого голосовать и вообще не хочу снимать миллиард новостных видосов. Вообще, ужас снимать только новости, но у меня сейчас другого выхода, к сожалению, нет. Ладно, не будем долго рассуждать и приступим к видео. Новостные видосы я не выпускал, однако, очень давно, а все потому, что в Майнкрафте с новостями все было примерно как-то так. После чего начали анонсить мобов и резко пошел хайп. Все шаблоны ютуберы побежали снимать видосы, где выражали просто свое мнение без аналитики и прочего. Я же все новости и мнения насчет голосования постил в свою группу MindFrogs. Если вы хотите получать новости одними из первых, а также пообщаться со мной, то переходите, буду всем рад. <кхем> на чем же мы остановились? Ах да, голосование. Нам, как обычно, показали трех мобов. Снифера, Раскала и Туфового Гольма. За какого же из мобов вам голосовать? Все достаточно просто. Если вы хотите большего развития археологии, которую скоро добавят Иллора Майнкрафта, а также новые растения, то голосуйте за Нихача. Если же вы хотите дополнить пещеры новым, уникальным для них мобом, голосуйте за Раскал. Если же вы хотите декорацию по типу пьедестала, то вам стоит голосовать за Духов Голема. У многих уже появится вопрос – причем тут сниферы археология, нам же не анонсировали археологию. Ответ просто: если вы подумаете логически, то поймете, что из снифера в сундуки никто пихать не будет. Это будет полный кринж для разработчиков. Однако археологию на голосовании они заанонсить не могут, так что решили сказать про сундуки. Сам же снифер будет очень большим и возможно будет связан с костями, которые разбросаны по миру. Также, возможно, это новое растение, которое нам добавят, можно будет найти и в камне, как их находят в реальном мире. Ладно, насчет мобов, в принципе, разобрались. Однако, насчет голосования есть еще парочка подробностей. Само голосование будет проходить в трех местах. На сайте Майнкрафта, в лаунчере и на специальном сервере Bedrock. Это означает, что нельзя будет накручивать голоса. Также не смогут голосовать люди без лицензии Майнкрафта. Само же голосование будет длиться 24 часа, его итоги объявят на Minecraft Live. Вообще, я не хотел спойлерить, но скорее всего, голосование выиграет Снифер. По опросам и кучи ютуберов, и не только, он собирает более половины всех голосов. Вообще, такое чувство, что разработчики в некоторых голосованиях специально делают плохих мобов, дабы выиграл тот моб, который им нужен. это всего лишь моя теория. К сожалению, мы так и не увидели снапшотов 1.20 перед Minecraft Live. Но зато мы увидели переименование Future Version 1.20+, на бактрекере, в Future Update, а также множество важных бакфиксов. Все это значит, что скорее всего обновление 1.20 будет в своем максимальном виде. Обновление пустыни, мезо и саванны, а также огромная механика археологии. Не исключено, что как-либо может измениться инвентарь, так как разработчики недавно выложили видео и скриншоты с новым положением блоков в инвентаре креатива, также хотят добавить мешки. Обновление выйдет, скорее всего, в конце весны или начале лета, а снапшоты могут начать выходить абсолютно рандомно, хоть сразу после Minecraft Live, хоть уже в следующем году. Однако и не исключено, что обновление выйдет какое-нибудь 30 ноября, ведь некоторые устройства Bedrock-издания перестанут поддерживать именно с ноября, когда должно выйти последнее для этих устройств обновление. Что же, вот такой небольшой ролик у нас сегодня получился. Все мы ждем ответственного момента, Minecraft Live 2022. Я вас призываю не сраться из-за каких-то мобов, просто поймите, что у всех разные мнения, а ваши срачи не имеют смысла. Кому-то нужно одно, кому-то другое, у всех разный игровой опыт. Также хочу вам предложить 15 октября, 18.00, собраться в дискорд сервере MineFrogs, вместе посмотреть Minecraft Live и обсудить его. Я благодарен вам за просмотр, с вами был я, Данеха, всем удачи, всем пока.